это в безвозмездной, подчеркиваю, это очень важно, безвозмездной отдаче энергии человека своему любимому игроку. Запомнили, вампиризм индивидуальный вампиризм индивидуальный. всегда, как правило, происходит между эмоционально привязанными друг к другу. Речь идет также о добровольной отдаче. Подчеркиваю, добровольный. Никогда никакую энергию нельзя взять насильно. Это нарушение закона. Насильное взятие энергии, оно уже отслеживается и карается силами, которые этот мир контролирует. Эмоцию всегда мы своим родным и близким отдаем добровольно. Это ничего, что они нас на это дело провоцируют. Это не является нарушением закона, что они нас провоцируют. Это не провоцирует. Отвечайте контролирующие органы, вырабатывая себе волю. А если вот ты спровоцировался, значит, извиняюсь, сам дурак. Сам отдал, сам дурак. Ну, Если больной, близкий человек, ты да, же даешь, я, я и говорю добровольно. Тебе же его жалко. Жалко. А жалость это сродни любви. Любовь, в отличие от ненависти, отличается тем, что любовь заставляет человека раскрываться и принимать объект своей любви целиком и полностью вместе со всем, что к этому объекту прилагается, в том числе и с его потребностью взять у тебя энергию, в том числе и с его потребностью отбомбить у тебя кусочек вместе с его болезнью, вместе с его проблемой. Ненависть, в отличие от любви, занимается противоположным качеством, противоположным деянием. Она отрицает все, в том числе и то, что к объекту, к предмету ненависти не имеет никакого отношения. То есть ненавижу что-то одно, ненавижу вместе с этим все, что этому человеку принадлежит, его детей, его собаку, его дом, его улицу, на которой он живет и так далее. Да? То есть это чувство ненависти всепоглощающее, тотальное, всеобъемлющее, которое хоть раз в жизни человека когда-нибудь да, испытывал, как, впрочем, и любовь. Вампирит дети, которые требуют от нас энергии, вампирит Родители пожилые, которым нужна энергия, они не могут взять ее от природных источников энергии, от земли, от неба, от природы, им нужна чистая, уже сделанная эмоциональная энергия. То есть фактически, если проводить аналогию с пищей, то энергия Земли это сырое мясо, энергия неба это, например, готовый рис, а энергия астральная это уже полуфабрика, за сумму микроволновку, Ничего делать не надо, оно уже все готово. Чтобы мясо приготовить, надо приложить труды, чтобы рисотворить, надо приложить труды. Для того, чтобы это все переварить, надо тоже приложить труды. А тут ничего делать не надо. Организм схлопывает эту туалетную бумагу, засунутую в желудок практически моментально. Здесь то же самое. Поэтому вампиры это прежде всего люди либо больные, либо лентяи, которые ленятся сами не вырабатывать энергию трансформировать ее через свое собственное сознание. Больные могут быть не только физически, а и психически, эмоционально. Почему? Потому что у них, например, не работает тот или иной вид энергии. Хочу вам напомнить, например, вид выпиризма, который происходил во время выступление Гитлера перед да, да. Германией вспомнили, да? Помните, как он заводил толпу? дело в том, что у Гитлера была очень специфическая структура сознания. И вот видящие люди, они ее именно так и видели. У него был огроменный будхиал просто, который накрывал собой все, то есть ценности, убеждения его были силы и мощи не человеческой, и они были нечеловеческой. Но при этом эфирка и, и астрал у него были очень узки, то есть такое как будто они были просто сжаты в комок и не разжаты. Так правило бывает, когда человек испытал очень много страхов в жизни, вот, и они у него сжались. И фактически, если бы не этот огромный будхиал, это был бы умственно неполноценный человек. То есть с такой структурой сознания при таком же будхиале это абсолютнейшее, если не растение, то такой вот полуидиот. А он и производил такое впечатление. Да, но при этом его впечатление на людей, было совсем не идиотическое, более того, его соратники рассказывали о нем как об очень проницательном человеке. Правда, проницательность была вплоть до паранойи, это очень так же, как и у Сталина, но при этом при всем ему не отказать было в уме, ему не отказать было в логике и в некой интуиции, в здравом смысле, правда он был немножко мистичен, да? но это обуславливало как раз структуру, его, структуру его будхиала. При этом, при всем астральное и эфирное тело у него было минимально, просто сжато. Когда он заводил толпу, в этот момент оно у него приобретало нормальный человеческий объем. То есть вот для этого ему, собственно говоря, нужна была эта экзальтация, которую он проводил на своих мероприятиях, на своих выступлениях. Собственно говоря, любого политика возьми, который заводит толпу, любого актера возьми, или просто выступающего, который заводит толпу, особенно этим грешат, скажем так, американские эти проповедники, которые там укладывают всех и каждого на своих проповедях, вот у них нечто подобное с ними тоже нечто подобное с ними происходит. Вернемся к бытовому вампиризму, потому что это более распространенная проблема наша, энергию мы всегда отдаем добровольно. Для того, чтобы ее не отдавать, нужно принять решение прежде всего не отдавать. Если этот человек дорог и близок, единственный метод спасения несанкционированного отъема, это, что называется, кормить его по часам. При этом при всем настрой ваш. Поговорить с больной там, престарелой мамой да, и послушать ее полчаса и отдать ей именно невербально отдать ей эту эмоцию, в принципе уже будет достаточно. И надо ее приучить к этому режиму да, режиму, что вы например по субботам вы отдаете ей время и с этим временем вы отдаете ей свою эмоцию. Только так и никак иначе. Поверьте, они очень быстро подстраиваются под измененные обстоятельства, потому что люди, которые хотят жить, они очень мимикричны, то есть они мимикрируют под любую среду. И если ей будет не хватать, она просто найдет способ добить еще где-нибудь, сериал, например, посмотреть, или с соседкой пообщаться, они друг с другом моментально это дело себе устроят, постоянный обмен энергии. Скажем так, люди, которые занимаются этим неосознанно и более того, не ведая, что они делают, да? и при этом они являются вашими близкими и родными. Например, на работе. На работе очень часто бывают такие сотрудники, которые из всего устроят проблемы, из всего устроят истерику, да? и попытаются в эту истерику вовлечь кого угодно. Таким образом они провоцируют вас на эмоцию. Но даже тот человек, который не провоцирует вас на отрицательные эмоции, а который напротив постоянными хихихаха, бесконечными анекдотами, постоянным весельем своим заставляет вас раскрываться перед ним, то же может оказаться совершенно запросто энергетическим вампиром. Просто он заставляет вас отдавать не негативную, а позитивную эмоцию, той, которой, собственно говоря, он и питается. Да? Разница на самом деле никакая, потому что после ухода этого субъекта и э, нахохотавшись над его чрезвычайно глупым анекдотом, ты будешь чувствовать себя такой же обесточенный, как и после общения с негативщиком. А это означает, что разницы между ними никакой, поскольку эффектом ваппиризма является энергетический отток. Они отсосали от вас эмоцию и вместе с эмоцией зацепили кусок эфирки и она ушла в сторону вампира. Себе ли вампир взял, дальше или передал, это у вас уже не должно беспокоить. Другое дело, что в пострадавших являетесь вы. Единственный способ здесь это не контактировать с этим человеком, если у вас нет специфической защиты. Либо это защита, которую вы носите на себе, например, амулет или, амулет или талисман защитный, либо это бесконечное, постоянное вхождение при контакте с этим человеком состояние я есть. Тогда вы его потуги, не, дальше эфирки, они просто не проползут. И то только так сверху погладят, да, а эфирка быстро -то имеет тенденцию восстанавливаться. А амулет сколько он вообще служит? Который... Пока не рассыпется. У, этих, у моих амулетов у них есть определенная специфика, они запрограммированы таким образом, что они служат до тех пор, пока держат носитель. Но если удар очень силен, то первый сигнализирует о том, что это произошло, и что защита пала, это носитель рассыпается. Пока носитель цел, целая формула, значит, целая защита. Я могу сказать только про свои, да? как бы про чужие я сказать не могу. Каждый, каждый делает на своей, на своей системе мои, я про мои говорю вот так да? Мои работают долго особенно чертов палец, который я вам привезу в следующий раз. А что это такое? А это специальный амулет защитный, да, от глаза порчи как раз а -а -а. Все это. А -а -а. это другое, это другое, да. А тоже очень как? А как-то вот да, где Да где-то так. В июне? Да. А нам сообщит Наталия? Ну, конечно, конечно. Не сомневаюсь. Нам сообщит сообщать будет информация вот я мне все-таки вам да. она любит не да, так okay. я хочу все-таки понять ну может ли все-таки вампир забирать у тебя энергию против твоей воли ну, я же с этим я боролась. вам еще раз говорю может забирать против твоей воли но это считается противозаконным в конечном итоге рано или, он или он поздно, рано или поздно его Накроют за этим. у нас и дети в каких Но поверьте, у вампиров очень высокое чувство самосохранения. Они очень здорово считывают, услышьте меня, пожалуйста, тезка моя дорогая, они очень здорово считывают подсознательные намерения и подсознательные ваши желания. И если он бы не считал информацию, что вы хотите, чтобы он у вас снял, он бы не снял это ваше подсознательное желание, чтобы он с меня брал да. энергию, что вы Господи. хотите, чтобы он взял именно с вас. Это включает у вас некое чувство собственной значимости. Как головой я не хочу, да. а подсознание, подсознание не хочу. говорит, что если он с меня сейчас снимет, именно с меня. То это означает, то что сильнее, я, сильнее не, всех, сильнее. я сильнее всех прочих, с которыми можно снять. Надо, с этим Надо об этом подумать. Это называется чувство собственной важности, которое также включает человека в группу риска для сглаза и вампиризма. Человек с чувством собственной важности прежде всего считает, что он чем-то отличается от прочих. и это заставляет его приоткрываться перед людьми, выставлять нечто себе на показ. На показ. Ты как будто повесил на себя табличку, да, я тщеславный гений. Посмотрите на меня. Меня никто не ценит, ну и черт с вами. я оценю. Иди сюда. Я тебя сейчас оценю так. Что ты будешь счастлив по гроб жизни, гроб этот будет очень скоро. Это я тебе обещаю. Нет, дело в том, что я вам скажу так, что он с меня очень хорошо брал энергию, когда я была влюблена в него. Конечно, вы раскрывались перед ним, безусловно, вы раскрывались перед ним, потому что это давало вам чувство собственной значимости, чувство собственной О любви. важности. Так это одно и то же. Поверьте. Ой, ну как, любовь и значимость, разве это не разные а вещи? А вы подумайте, это совсем не разные вещи. Это... это одно и то же. Он же любит вас, значит, он выделил вас И Я среди. придумала это, ничего он не любил. Ну конечно. Конечно нет. Конечно. Но мы же не говорим, придумали вы это или было на самом деле. В вашем сознании чувство собственной важности, это ваше чувство, а не его. Потому что он так страшен был, вы не представляете себе. Послушайте меня, дорогие дамы, еще раз. Я еще раз вам скажу, и к этой теме мы пока больше возвращаться ладно, не будем, поскольку да. это не совсем тема ну, ладно, нашей, хорошо, нашего хорошо. занятия, а у нас люди ждут информации дальше. И я думаю, ну, да, тоже. Ладно, Нет, я раз объясню, раз возник, возник вопрос. Женщина, которая влюблена и которая считает, что объект ее любви тоже в нее влюблен испытывает чувство собственной важности только лишь потому, что из тысяч, миллионов ей подобных этот объект выбрал ее, а не кого-то еще. Значит, она обладает некими уникальными, феноменальными качествами, что выделяют ее над толпой. Это и есть чувство собственной важности. Вы меня? Любая женщина, которая влюблена, испытывает чувство собственной важности. Почему женщины в любви так счастливы? Потому что они наконец-то становятся уникальными. Почему женщина, которая не влюблена и в которую никто не влюблен, выглядит и чувствует себя соответствующей? Потому что у нее этого чувства нет. А чувство это необходимое для человека, чтобы он чувствовал себя человеком, а не тварью дрожащей. Понимаете? Это природа человека думать. Что делать? Думать, думать и помнить, что ты можешь себе позволить влюбиться, но ты входишь в группу риска. Значит нельзя елки я же не говорю нельзя, ты просто должен понимать, кого? что ты входишь в группу риска, Выбирать ты кого? заходишь в метро, ты уже да. в группе риска, потому что там одни бациллы. Что теперь? В метро не ездить? все. Ну Закончим с этим телом. Давайте подведем промежуточный итог. Сгласовый эмпиризм, это то, что происходит воздействие на уровне подсознания. Физическое, эфирное, астральное тело страдают здесь. То, что имеет отношение к подсознанию, все отдано на откуп человека. И здесь люди имеют право на самом деле творить, что хотят, соблюдая определенные правила. Принцип добровольности, принцип ненарушения прав. И за, это, за этим строго бдят контролирующие органы, которые имеют отношение непосредственно уже к магии. Маги никогда не будут заниматься с глазом, вампиризмом и прочим вещами, потому что у них совсем другая работа. Этим занимаются то, что в простонародье называется колдовством, то есть люди, колдуны, которые работают непосредственно близко к, так, ко всем этим темам и отчасти зарабатывают на этом себе средства к существованию. Как правило, никакой колдун не разборчив в выборе методов и направлений, он лишь заказчик, который выполняет определенную работу. И в качестве, если так цинично посмотреть на вещи, то любой колдун в данном случае является санитаром леса, потому что помогает человеку приобрести соответствующий иммунитет против всех этих.